Так, ну давайте э, по поводу документов. Ну вот, кстати говоря, по кредитной карте. Вообще интересно, у кого кредитные карты есть, э, примите мои поздравления. Потому что кредитная карта – это не кредитный, это вообще э, не сделка, там нет никаких договорных отношений. Просто в чате напишите, у кого есть реальный кредитный договор на кредитную карту. Я хочу на него посмотреть, мне интересно. Сбербанк, Альфа-банк, э, со всеми, с кем мы общаемся, никто не, ни разу нам не предоставил кредитный договор по карте. Нет договора, нет никакого отношения с вами. Какие они вообще проценты? Потом начинают с пенсии там э, снимать еще. О, Ольга Кошелева, пришлите, пожалуйста, мне этот договор. Так, я прям почту сейчас оставлю. По кредитной карте, да, у вас договор, я так понял. Так, вот на мою почту пришлите, нету договора. Вот, я прям хочу на него глянуть. Но даже если он есть, то есть а, федеральный закон, 161 фаза от 11 года о национальной платежной системе. Тут прям четко написано, оператор электронных денежных средств не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента на основании договора потребительского кредита. Оператор электронных денежных средств не вправе осуществлять начисление процентов на остаток электронных денежных средств клиента. Как они все это делают? и умудряются каким-то образом доказывать, у вас, наверное, возник резионный вопрос. Это я вам маленькую часть только их э, ошибок рассказал. Если вот когда большую рассказываешь, там вообще просто. Да каким образом вообще это все происходит? Непонятно. А все очень просто. Дело в том, что мы не вникаем в эти вопросы. Нам сказали, мы сделали. Никто даже никогда не задумывался, не читал ничего. Тот, кто задумывался, и читал, я раньше, вот мне друзья рассказывали, знакомые, то, что вот один человек берет кредиты, ничего не платит, берет постоянно, берет, берет, не отдает, и думаю, да как так? А потом, когда разобрался, оказывается, действительно, это а не банк кредитует нас, а мы кредитуем банк, мы даем банку деньги благодаря нашему долговому обязательству, благодаря нашему долговому обязательству появляются деньги в системе, в стране, везде – мы являемся источниками всего. Люди. Вот. И таким образом человек просто понял это и начал там брать кредиты, писать документы. Мы никакого ущерба не нанесли банку. Все, следующий, следующий. Если банк еще э, откажет вам, допустим, кстати, интересный момент расскажу, у кого черная кредитная история, нужен кредит. Э, это такой особенный момент. Вы можете сто процентов взять кредит. Я вам Точно говорю. У нас даже есть практика, парень один рассказывал на собрании одном из собраний. Когда банк, банк – это коммерческая организация. Он предоставляет услугу, кредитование, товар там, деньги. И этот банк дает рекламу на улице, нагруженную реклама, телевидение и так далее. Вопрос. Попробуйте мне, точнее… Пусть попробует продавец какого-нибудь магазина вам не продать товар. Вот просто вы хотите купить, а он отказывается. Вы пишете жалобу в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в порошок сотрут этот магазин. То же самое из банка. Вот прям то же самое. Мало того, еще и э, моральный ущерб можете потребовать. Если вам не дают кредит, говорят, что у вас черная кредитная, красная кредитная, у вас там пятый код стоит, еще что-то, не верьте, это все ерунда. Я не знаю, для чего они вообще это придумали, наверное, скорее всего, чтобы держать а, как бы, э, людей дальше в неведении, в какой-то серьезности и так далее. Просто, если вам не дают кредит, идете, говорите им, я сейчас пойду заявление в прокуратуру писать, то, что вы вот не предоставляете услуги. У нас вот реально человек рассказывал, я, говорит, пришел в Сбербанк и говорю, вот я хочу взять кредит, вас черная кредитный". Я сейчас в прокуратуру обращусь, ну как, у вас же черная. Я пошел писать, ну сейчас подождите, женщина пошла, это в Сбербанке было операционистка сходила с кем-то, поговорила что-то как-то, говорит, вот из БКИ там сходите, возьмите, и все, и нам приходите. В итоге ему дали кредит одобрить. В БКИ он уже, не черный, он уже не в черной кредитной истории. Как так произошло, тоже непонятно. А все просто. Оказывается, мы по закону о защите прав потребителей можем в Роспотребнадзор, прокуратуру, потому что они коммерческая организация. Вот так вот для кого-то может интересно это быть а, Тиньков Тиньков Тиньков вообще интересно ну по карте завершу кредитом то что э, они не имеют права вообще с вас какие-то там проценты э, списывать даже это просто ваш электронный кошелек а у Тиньков они даже договора не открывают то есть нашли такую информацию что у Тиньков это, знаете, это как у вас магазин, вы пришли на покупки, допустим, лента, либо еще какой-то магазин, вам дали подарочную карту. Вот Tinkoff это и есть подарочная карта, это не банковская. Она похожа на банковскую, но это не банковская карта. Не привязана ни к какому счету, ничего. Просто вот там есть магнитная полоска, которая, циферки, на которые, которые в банкомате Тиньков там, либо в других банкоматах считываются и все. То есть там вообще просто чистой воды, не знаю, как это назвать, сами придумайте, как это называется. Чистой воды обман. Вот такие вот ситуации по кредитной карте. Ну, вот, кстати, анкета по э, Убриру в августе месяце нам поступила. А, то есть человек заполнял анкету на физическому лицу в целях реализации требований закона США. Вообще, откуда здесь убрил Уральский банк реконструкции и развития? Какое требование США? Вы о чем вообще? Какая иностранная... Это, это иностранных счетов для целей налогообложений. Это вообще что такое? Вот я тоже это -то не понимаю. Просто когда вот людям начинаешь вот это вот все показывать, особенно когда вот у них результаты появляются, и самому приятно то, что... Действительно, человеку помогаешь от всего вот, избавляться, от этих ипотек и так далее. Мне прям дышит спокойно то, что по 30 тысяч в месяц э, отдавать. И так вот в стране обстановка с ценами такая космическая. Еще непонятно, что дальше, там тарифы. Ну, по поводу ЖКХ сейчас скажу попозже. Вот, но ну, немножко хотел еще показать, что мы отправляем в банк то есть чтобы примерно понимали, какие мы запросы делаем. То есть мы выписку берем у них, запрашиваем, лицензию, вот, которую я вам показывал, где нет слова кредит, график платежей, по карте тоже классно работает кредитный, разъяснение расчета графика платежей, каким образом они там насчитали проценты, устав смотрим, потому что много моментов, когда в банке, допустим, мы взяли в 2012 году, банк, например, обращается в суд, и приносят устав за пятнадцатый год. А у них в 2012 году даже устава не было. Либо он там какой-нибудь переделанный. Может, им вообще нельзя было заниматься кредитованием, либо еще какими-то деятельностью свыше 100 рублей. Даже просто выдавать спичками и торговать. Вот. А, генеральная лицензия на офис, потому что офисы работают как типа обособленные. Они не зарегистрированы в ЕГРИУЛ, e не платят налоги. Вот. И вообще никакую деятельность не имеет, ну этой деятельностью не имеет права заниматься. Вот, кстати, самое интересное, договор доверенность между центральным банком и, допустим, тем банком, в котором мы взяли кредит на право пользования билетами центрального банка. Что это такое? Это договор цессии, может быть, или просто доверенность на пользование, то есть грубо говоря, допустим у вас банк, которому взяли кредит, это склад. Центральный банк делает эмиссию, отправляет на этот склад, на этот склад, допустим, иную сумму денег. Все. Банк не имеет права третьим лицам, допустим, Сбербанк не имеет права третьим лицам передавать эту сумму вообще без доверенности. Следовательно, если он вам передает, Получается, э, как я называю, схема обнала, наверное, что ли. Ну, То есть они не имеют права пользоваться, передавать третьим лицам билеты Банка России, так, так как это является имуществом Центрального банка. Вот. Следовательно, это тоже нарушение, за что мы их тоже подлавливаем. Так, судимся с Банком Тиньков. Да, один документ им отправить, и они сами от вас отстанут. Это вообще, это же... Угу. Предоставить заверенные копии всех кредитных договоров мы запрашиваем, а также нотариально заверенных доверенностей на сотрудников, подписавших кредитные договора от имени, допустим, такого-то банка. Смотрите, классный момент, я прям вообще его люблю, обожаю, я бы сказал. В Егрюле есть такой пункт, называется, сейчас найду его, Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Ну и, предположим, там, главный э, там, генеральный директор банка. Вот у каждого там банка свой генеральный директор. Так вот, лицензия на осуществление э, деятельности, вот точнее, даже лицензия, э, не лицензия, а доверенность подписывать договора, должна быть у всех операционисток, которые вам подписали, вот, от, допустим, от этого человека. Только этот человек может подписывать э, все договора без какой-либо лицензии. Тут прям так и написано. И мы тоже сейчас стали замечать, как э, стали делать лицензии, э, не лицензии, а доверенности стали делать э, в банках на сотрудников. Но очень много моментов прям вообще колоссальное количество, когда никто не имеет доверенности. Вот сегодня буквально с банка звонил э, сотрудник, не мне, вот с э, тем человеком, с которым мы работаем, он просто помогает э, общаться с банками тоже, кого задалбливают. Вот, и он прям спросил, а где ваша доверенность? А что такое доверенность? Они даже не знают, что это такое, что надо иметь. ее. Ну и все, они, в общем, она не смогла ответить на его вопросы, и она просто бросила трубку. О, кстати, интересный момент. После обучения нами людей, действительно, банковские сотрудники, коллектора первые бросают трубку. Они не кричат, никаких конфликтных ситуаций во время разговора не происходит. Просто человек пару моментов им задает вопросы, говорит пару моментов, они все, ой, до свидания, все, давайте. Ну, отстают, вот реально отстают от, от людей. Так, так что вот если нет доверенности, о каком кредите может идти речь без доверенности выписан? Там тоже много тонкостей, но вот э, в этом плане можно поработать. Ну и про что я говорил, то есть заверенную копию договоров цессии, это вот про либо передача э, третьим лицам, либо э, как э, меняется организационная форма из... ПАО, например, то есть должно быть договор какой-то, что вот вас перевели, ваша подпись, вы должны уведомлены хотя бы быть. Вот этого вообще вот тоже ничего нет. Много моментов на самом деле. Вот такие вот требования мы отправляем людям в людям, банк. Люди отправляют сами в банк, то есть мы работаем с ними. Работа происходит следующим образом. Мы консультируем, точнее сперва человек рассказывает свою ситуацию, мы думаем, что именно применить, какой документ. И отправляем, точнее человек отправляет сам делает с нашей помощью и сам отправляет в банк. Все. То есть мы за людей ничего не делаем, потому что не работает, не работает данный метод. Вот, Ну и все, так же приходит ответ, с нами связь, мы раз посмотрели и следующий документик отправляем. Ну из практики хочу сказать, что было много случаев, когда просто банк терялся. То есть сейчас уже пошла статистика, что в 80% банки в досудебном порядке теряются. То есть самое главное, чтобы вот банк от вас оцепился, это отправить вот эти запросы, которые я вам показал. Ну и еще, кстати, на прибыль, То есть какой ущерб принесли, нанесли банку и какую прибыль получил банк от нашего Векселя. То есть мы это все у банка запрашиваем. Вот. Отправляете. Досудебная переписка уже есть. Банки сейчас скользят, стараются не брать документы, мы курьером отправляем лично в руки, то есть им, грубо говоря, не отвертеться. У нас есть чеки, квитки, если какой-то суд, просто мы даже одним квитком можем этот иск назад отправить, потому что мы пытались с банком, если он, предположим, не взял документы, мы пытались с ним пойти на мировую, договориться, но он отказался, следовательно, это в чем-то он не прав. В итоге иск можно отправлять назад, он будет необоснован еще раз говорю по поводу вопросов каких-то моментов, все в конце я сейчас просто могу это не не усмотреть не, не, как это? нет времени сейчас на это вот так вот все в конце, потому что время ограничено и так уже около часа час где-то разговариваем так, то есть мы отправляем в итоге получается всему сказанному я хочу вам одно сказать то что банк должен доказать, не вы, а банк, нанесен ли ему ущерб, давал ли он вам какие-то деньги. И вот это вот самое приятное, если честно, когда не вы доказываете, а банк доказывает, а вы просто дома раз, документик подготовили, отправили, подготовили, отправили. Практика показывает, что 80%. процентов. Ну а если, допустим, не Банк захотел, зацепился, например, это ипотека, автокредит, ну, то есть что-то такое стоящее, за что можно побороться. Да, все то же самое в суде. Ищем косяки, там уже я про суд не буду сейчас рассказывать, там тоже очень много интересного, может быть, отдельно вебинар сделаем по суду. Вот. Но сейчас пока просто по банкам. Вот. Там тоже много моментов, очень. Поэтому вариантов у них нет. Я вам одну могу сказать, что у нас есть супер-козырь, который вот 100%, вот прям миллион процентов, не даст вообще никакого шанса банку. То есть мы этот козырь не раскрываем, раскрываем в самом конце, если вот вообще банк непробиваемая броня у них, например. Ну, ладно, идем дальше. Хотел... Эм, по поводу банков вроде все сказал, но если что, буду дальше вспоминать, договаривать какие-то моменты.